Honda – один из немногих производителей, который самостоятельно создает автоматические коробки переключения передач и делает это уже полвека. Уникальная особенность этих трансмиссий – то, что они представляют из себя роботизированные коробки переключения передач. Они устроены по типу МКПП, то есть шестерни для переключения передач находятся на двух параллельных валах. Задняя передача, как и на механике, включается вилкой, а вот все передачи переднего хода включаются с помощью фрикционов. Для управления этой трансмиссией используется гидроблок, а вместо сцепления – гидротрансформатор. Трансмиссии такого типа выпускались с 1970-х годов по 2013 имели до 6 передач, а затем на смену им пришли гидромеханические и преселективный АКПП. И сегодня мы будем разбирать автоматическую коробку переключения передач Honda, снятую с Rover 400 1999 года выпуска. Напомним, что Rover 400 был создан в тесном сотрудничестве с компанией Honda. Четырехступенчатая КПП Honda появилась в 80-х годах и выпускалась до 2006 года. В них есть различия в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Эта коробка устанавливалась на модели Civic 5 и 6 поколения, также модель Del Sol, а также на Acura Integra с двигателями 1.4 и 1.6, а также на Honda CRV с двухлитровым двигателем. Хондовские трансмиссии очень надежные, так как устроены проще и крепче классических гидромеханических АКПП. До капремонта они ходят 400 тысяч километров, а проблемы в них возникают из-за того, что владелец просто забывает менять в них масло. Здесь используется недорогая трансмиссионная жидкость типа Dextron 3, Dextron 4, а также есть оригинальная жидкость Honda ATF Z1. Для частичной замены нужно 3 литра масла. Столько же остается в АКПП. Замечено, что если менять масло в АКПП путем прокачки либо же вытеснением с целью обновить всю трансмиссионную жидкость, эта коробка может избавиться от таких симптомов, как пинки и пробуксовки. А в данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость Ореол ATF Multitype AA производства Бельгия. Выгодно приобрести ее вы можете у нашего партнера компании Artex со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG. Скидка действует не только на масла «Ореол», но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов «Армтек». Кстати, «Армтек» является эксклюзивным дистрибьютором «Ореол» в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Во многих случаях гидротрансформатор является причиной проблем в работе трансмиссии. Из-за износа муфты и блокировки гидротрансформатора появляются толчки при переключении передач, а также пробуксовки. Хуже всего, что масло загрязняется остатками муфты блокировки, а также ее клеевым слоем. И это может потянуть за собой всю трансмиссию, поэтому игнорировать симптомы нельзя. Инженеры компании Honda позаботились о ремонтопригодности своего детища и вынесли наружу несколько управляющих соленоидов. В данной версии коробки два управляющих соленоида, но есть версии и с пятью управляющими соленоидами. Соленоиды служат примерно 200 тысяч километров, а менять их надо, если после замены АТФ неисправности в трансмиссии не исчезли. И сегодня разобрать эту надежную и необычную коробку нам поможет наш серега встречаем привет и мы начинаем нашу разборочку! В нашем случае снаружи находится только парный соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора, который изнашивается из-за наличия в масле фрикционного осадка, который наглухо забивает фильтрующие сетки. Но благо сетки и вот эта резиновая прокладочка продаются отдельно и легко меняются. Мы разбираем нашу коробку из-за того, что соленоид поломался. Также часто приходится менять эти соленоиды из-за коррозионного разрушения гидравлической плиты, которая также вынесена за пределы корпуса вместе с ними. Сняли заднюю крышку и здесь мы видим первичный вал, на котором установлен пакет сцепления для первой передачи, вторичный вал, на котором находится парковочная шестерня и вот этот вспомогательный вал с дополнительным сцеплением для первой передачи. А вот этот трос связан с педалью акселератора. На этих автомобилях педаль акселератора еще была механической. В этих трансмиссиях фрикционы служат долго и выходят из строя из-за проблем с давлением и пропиткой горелым маслом. В нашем случае состояние отличное. Сняли корпус трансмиссии и здесь отчетливо видны три ее вала. Напомним, что вот здесь находится вспомогательное сцепление для первой передачи, которое удерживает машину в драйве при полной остановке. Вот это промежуточная шестерня задней передачи. И здесь фишка в том, что задняя передача включается вилкой. Валы окружает вот такая сложная конструкция – это гидроблок, а по вот этим трубочкам к фрикционам подается масло. Сняли валы и на них оставшиеся передачи переднего хода. Четвертая, вторая и на промежуточном вале третья. Принцип работы. Такой же, как и на механике, только вместо синхронизаторов здесь смыкаются пакеты сцеплений. Вот это фрикционы второй и четвертой передачи. Они абсолютно одинаковые. По состоянию все прекрасно, что неудивительно. При больших пробегах примерно полмиллиона километров возникает выработка на вот этой алюминиевой части. И тогда возникает утечка масла, которая через вот этот вал подается к фрикционам. Тогда фрикционам начинает не хватать давления для сжатия, и они сгорают. А вот здесь находится уникальная деталь – механический центробежный регулятор главного давления. Он регулирует линейное давление. Конструкция гидроблока четырехступенчатого автомата от Honda мало чем отличается от конструкции гидроблока четырехступенчатых гидромеханических трансмиссий. Здесь множество золотниковых клапанов стержней, а при капитальном ремонте стоит обратить внимание на состояние поршней гидроаккумуляторов. При выработке на них их стоит заменить. Хотелось бы отметить, что в этой трансмиссии минимум электроники. Вы уже видели центробежный регулятор линейного давления. Также здесь механический регулятор давления масла. И, как вы уже заметили, гидроблок состоит из четырех этажей. А вот эти шестеренки – это маслонасос. Состояние просто идеальное. Напомним, что машина 1999 года выпуска. Ну что, разборка надежнейшей трансмиссии с минимум электроники закончена. Серега, резюмируй. Данные трансмиссии ко мне на ремонт не попадали. Видимо, они ломаются.